Привет, это смешные ошибки Windows с Тёмой. Давайте начинать. Смотрите-ка, ничего не понимаю. Нажму на Alt плюс F4. Нет денег на интернет, засунь 60 тысяч рублей в дисковод, зачем компьютеру деньги? Если он не банковский, ладно, нажму на Ясуну денег. Срочные новости, я впервые покакал в туалете. Ах изищ, ах изищ, куш, куш, ах изыч, ах изищ, куш, куш, ах куш, куш. Всем пока.